Да ты что? О, блядь. И чё я там должна ударить? Бабусю? Баран забрали, бабку убили. Чё вы натворили? <музыка> и снова хашки котетушки и с вами Неллиал, и это игра Слендрина 2D. <музыка> Мне музыка нравится уже. Ах, ладно, медиум, как обычно. Что ж, давайте посмотрим. Hello, my name is Alexander. I just have to tell you about what happened to me one evening. Что ж, допустим. Я не буду, наверное, читать это все на английском. Ну что ж, привет. Мое имя Александр. Я просто должен рассказать вам о том, что случилось со мной однажды вечером, когда я вышел на прогулку. Внезапно дождь начал падать с неба, и я начал бежать, чтобы найти приют. Передо мной стоял старый заброшенный дом, который я никогда раньше не видел. Я решил посмотреть поближе. О, тебе господи! Э, ну блин! Ладно, давайте посмотрим. О, а это мы, кстати, кинули, или... Ай, классно! У меня прям ключ упал. Там сландрина. В принципе, мы это все видели. А, вот оно как. Фа, вот это рожа! Погодите, получается, я могу на это все тыкать. Я могу перетыкать это полностью. О, кровавая комната. В смысле, меня котик ранил, прикиньте. Давайте подождем, когда это исчезнет. А там не хочется мне встретить Сландрину в этот самый прекрасный момент. Что за красная комната? Кто все облил кетчупом? Семь. Хм, смотрите, смотрите, там клас дрина. Видели, да? Вау! Что это такое? Благо, пока что на меня еще никто не напал, однако все еще впереди стоять. О! Вот она как появляется! Классно! Но у меня не отняли сердечко, и это мне тоже уже очень-очень нравится. Охереть. Как ты жив-то остался, в тебе топор прилетел, пацан, ну, мужик, ну ладно. Я... я офигею. Подвал. Самое крутое место. Ага. О, привет, друг мой. Фу. Говно вопрос. Где это мы? Ага, я в ее подвале. Дверь закрыта. Да еб перный кардебалет. Сейчас она появится, да? I see you. Да ты что? О, блять. Нету тебя здесь. Это все мои глюки. Лишь мое большое больное воображение. <звук> угу. Пошла в жопу. Эм, а Мочу сюда надо вставить. Я не знаю. Двойка. Что за твойка хрена узнает? Ползем. <звук> Стоять. <звук> Рано нам еще ползти. И все-таки, что это за код такой? Два, семь, пять, там еще какая-то цифра одна пропущена. Гляньте, тут даже бабуся. I need... Окей. Okay. Что это такое? Нихихи. Не, да, не хихи, да, Наташа. Именно не хихи. Ладно, ждем, когда это все еще И теперь. Два, 4, 7, 5. Угу. Это хреномантия там с чем-то соединена Поэтому давайте-ка вот так вот. Сландрины нету. Как-то странно. Ух ты. Накаркала. Так, это, видимо, сюда. Спускаемся вот так. но он сломался мы взяли веревочку это мы не можем взять что это такое для чего это так вот сделаем еще раз Ха -ха. так ясно блин Слендрина, ну не надо на меня нападать я хороший добрый человек ой ты бабуська хотя нет ты еще не бабуська ты у нас еще мамка а может ты уже и а кто знает. <смех> Ладно. О! Ух ты! Я думаю, мне не стоит сейчас сюда вот идти дальше, потому что там. Потому что там. Да ё... Да сколько можно? А для чего я сюда вообще иду, кстати? А, блядь, тут какой-то выход. Выход откуда? Что это за место? Дверь закрыта. Дверь открыта. Фух. Да вы что, серьезно? Как же хорошо, что этих ловушек нету в оригинальной версии. Вау! Вау! Ключик! А здесь? Еще один типа призрак. Пошла в жопу. Не, ну реально, какого хрена она на меня нападает? Какая-то лесенка. Давайте спустимся. Да ладно. Плю... А, -а, а! Да вы что, серьезно? Ключик! Погодьте, я не буду оборачиваться. Блин, я уж подумала, что все мне пипец. Я поняла, что это. Все, я поняла. Идем, идем. Запоминаем. Раз, два, три, то есть Три-один-два-три Пошла в жопу Три-один-два-три Три-один-два-три Ну я так запомнила это Три-один-два-три Ключ Падлокей Я прочитала это как падлокей ки <laughs> вообще, ну ладно Мой English the best Так что Чё за звуки? Вау wow. Я не зря это делала. Ау. Ау. мать. Моя святая травка. Ключ использован. У нас имеется труба. И Этой трубой ты вполне мог бы Слендрину бабахнуть. Вот как сейчас. Вот она появилась, а ты такой хренак ее под темечку. Вау. В смысле? А? Я что-то не понял. Что это было? Постойте. Что это вообще было? Кстати, мне вот интересно, в оригинальной игре мы за кого играем? Все-таки за мужика или за бабу? Ох ты. Вернуться, значит, мы больше не можем. А я переживала здесь, блин. О, господи. Серьезно, что ли? И что я там должна ударить? Бабусю? Вы что, серьезно? Сейчас бы бабушку бить. Мы убили бабушку. Ой, как она исчезает. Все, Слендрина злая. Что это такое вообще? О, вау! Эй. Ты в порядке? Помоги мне. Боже ты, боже мой. Угу. Алиса ее зовут. Типа, вытащи меня из этого места. Хорошо, я помогу тебе, следу за мной. Она меня убьет, да? И что было бы, кстати, если бы я сюда не заглянула, я ведь могла не заглядывать она исчезла. Теперь у меня появился еще один человечек, которого я должен защищать. Отлично. Что ж, окей, выходим. Есть вероятность, что сюда нужно поставить вот это, и зажигалка. Нам бы уйти сейчас оттуда. Ух ты, да гляньте-ка, мы вышли. А, нет, мы еще не вышли. Она сейчас реалистично взорвалась. И оттуда вышел парень и девушка. Это называется парень во время дождя. Хотел себе найти укрытие. Взял, выплесил фонарик. Ну, правильно, бабусе нашел. чем ему фонарик? Я знала! Я знала, что сейчас такое будет! Но я, правда, думала, что кто-то фонарик сейчас возьмет. The end. Конец. Ну что ж, шикарно. Давайте-ка заново попробуем поиграть. Я хочу посмотреть, что же будет с нашим Александром, если мы упадем кое-где. Куда ты полетела? Зачем ты полетела? За пивасиком. Пивасик это плохо. О, ха -ха, как мы вовремя с вами вошли, котятки. Но я про хороший смысл. Вот ключик. А теперь давайте-ка сделаем... А, а я не могу пройти, прикиньте. Я все это время сюда шла, чтобы... Ну как так? Суицидника обломали. Блин, сколько ж топоров в него прилетело. А он все живой. Ключик. О, да ладно. Блин, как вообще этого пацана угораздило? Если он видит, какая хрень здесь происходит, то чего бы сразу не повернуть обратно? Нет, надо все равно вот путешествовать по сырому подвалу там и так далее. Обязательно нужно грохнуть бабку было. Не, ну в принципе, понятное дело, иначе бабка бы его сама грохнула, но. Берем трубу. Трубу вставляем. И вот смотрите: вот эта труба сейчас упала. И как в этот момент мы не пострадали? Ну да ладно. Угу. Только мне интересно. Почему в оригинальной версии нету этого? Ладно. Взаимодействуем с этой игрокозяброй. Взяли зажигалочку. Хей! Вишина тебя не слушает. А чё, нельзя просто было повернуть? Ну блин. И я зачем-то прошла несколько раз игру. Хм, а давайте-ка поймаем Сландрину. Уж больно мне стало интересно, как она меня убьет. Или пройдем-ка вот сюда. О, отлично, смотрите-ка. Алисия стоит. Алисии насрать. Алисия просто впадла. Как она меня вообще так телепортирует, я не понимаю. Ну что ж, котятки, видимо, сбежать без Алисии у нас бы не получилось. Смотрите за то, что мы сделали. Мне фонарик отдал мне как раз он нужен и рука слендрины на самом деле она просто машет типа господи вернитесь пор забрали бабку убили чего вы натворили серьезно ой вот не надо тут пожалуйста ля Хоть не надо ли лякать, господи, котятки, не ведитесь, пожалуйста, на эту хреноманьте, это полное разводило. Если вы хотите, то мы можем с вами вместе организовать один проект, а будем скидываться вместе, и я буду на стриме или делать отдельные видео, как я играю вот, в Азино аппаратом в казино Вулкан и так далее. И... Тем самым вы сможете убедиться в том, что это его или везёт, не его. Везет, не везет. Ну, в принципе, здесь чисто на везение. Но сама я не буду в это играть. И вам не советую. Ну что ж, козятушки, вот такая вот эта игрушка с 2D. Я-то думала, там можно упасть, умереть или еще что-нибудь. А фигушки. Единственное, давайте я поставлю на карты, я кое-что проверю. Просто хочу посмотреть, что будет. Если она не целых три раза поймает. О, да! Стой! Стой, падла! Стой! Я случайно! Какие тараканы были сейчас в голове у главного героя? Наконец-то! Да ладно! Серьезно? Game over. И Это все, да? То есть больше там ничего нету? Ой, ладно. Моу нет, нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста. Спасибо. Ах, спасибо. Ну что ж, котятушки, вот такая вот эта игрушка. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то подарите мне своим породным лайком под этим видео. И не забудьте впендюрить свою мужескую подписку на мой канал, на канал Крипик, это на канал Зерекс Про. И всем пока, котятки!